здравствуйте обращаюсь к тем кто вернулся в киев ну и не только в киев другие города в общем тех кто повозвращались сегодня утром мне не спалось в общем проснулся я пошел на кухню надел наушники сижу тихонечко листаю тикток тут ни с того ни с сего бах бах по башке короче что-то там они уронили давай орать вопли какие-то я чуть не обосрался ну, в общем чему я это все рассказываю смотрите ребята э, я конечно понимаю что вы скорее всего находились там где тихо скорее всего но у нас тут тихо не было у нас тут и стреляли на улицах, и тревоги были, и мародера ловили, и бомбили, он соседний дом разбомбили, там 2-4 этажа в хлам разнесло, и погибшие есть. Вот. Поэтому, ну, понимаете, мы уже немножко по-другому здесь живем. Хотите побухать, пожалуйста Купили, домой пришли, сели, тихонечко распили, потарахтели, пошли спадки Не надо крутить дискотеку после 9 часов, понимаете, после начала комендантского часа Не надо гонять на улицах Киева на машине Это настораживает и гражданских, и полицию, и тероборону не надо орать на улицах это тоже ну, такая вот нездоровая фигня понимаете ну хорошо я знаю что там люди приехали вернулись домой как бы я их видел а если бы я их не видел ну то есть мысли какие то есть либо там дрг какой-то может быть мародеры какие-то понимаете квартиру чистят вот, может быть, кого-то там взяли в заложники, держат, понимаете. Ну, военное время, черти что творится. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, будьте людьми, ведите себя, ну, соответствующе и нормально. Хорошо? Спасибо.